Как работает фондовый рынок? Всем привет, меня зовут Макс Риск. Тема фондов включает в себя, как она работает. Значит, нужно разобрать сначала фондовый рынок. И первым делом я убираю акцию. Как работает фондовый рынок? Первая у нас задача – это акция. Как она работает? Например, в праздных кошельках, в Альфа-банк. Сбербанк, ну и так дальше. Вы инвестируете там деньги, покупаете акции. Эти акции потом дают компании, наверное, как-то так. Или они как-то себе отлаживают. Ну, как ставки на футбол, всякое такое, вот ставкам, что-то А Именно... Как работа фондового рынка. рынок. Если не подходит ролик, то я уже записывал данные ролики по-другому. тем, можете их найти. На привычках должен я отображаться. Так, дальше. С акциями, думаю, разобрались. С облигацией такая же самая система. Только более-менее легче воспроизводится. Потому что облигации вы приходите ну или же дистанционно это все делаете подписываете договора тем самым вы даете им большую сумму денег и все они дальше забирают эти деньги это легче пояснить чем акции да согласен вот и они тратят потом вам дают тот срок который вы им указали чем больше вы укажете, тем они могут больше это сделать и заработать на этом вам тоже дадут процент которые они указали. Если они больше заработают, они все же дадут процент, который они указали вам. Там, может быть 8 годовых, 25 годовых, всяко такое. Такая вот отличная идея. Если у вас есть компания, именно как работа фондовый рынок, вам эта функция поможет развиться и развить свою компанию. Я снимаю сейчас с телефоном. Могу ну снимать на камеру, но сейчас мне нужно быстро это сделать и дальше доработать. И снимать буду на камеру. Пока мы смотрим, как вам с телефона? Ну что ж, я вроде все сказал, как работает фондовый рынок. Если что-то не дополню, напишите в комментариях. Может про депозит еще рассказать, но это так уже логично. Всем пока!